приветствую вас, друзья на канале индекс Рейт. анализ рынка на сегодня 18 марта 2022 года сегодня мы с вами посмотрим на рынок посмотрим на фундаментальные показатели посмотрим некоторые новостной фон и в прицеле моего внимания сегодня некоторые альты в частности zcash matic и bitcoin Cash по просьбе наших подписчиков поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то обязательно подпишитесь ставьте лайки поддержите канал оставляйте комментарии Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также в шапке канала есть ссылка на телеграм и на страничку на TradingView. Тоже рекомендую подписаться, потому что здесь выходят постоянно обзоры по крипторынку и отдельным альтам. И в случае блокировки YouTube. это будет единственный ресурс, на котором я буду делать обзоры по криптовалютному рынку и публиковать их в телеграм-канале. Ну а мы с вами давайте начнем. Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности, сегодня у нас показывает отметку вновь экстремальный страх, индикатор находится на позиции 25, в целом рынок у нас находится в понижающейся динамике, есть некоторая разнонаправленность. некоторые альты продолжают отскок, основные индикаторы по главной криптовалюте, по биткоину показывают зону покупок. Также давайте посмотрим, что у нас с ликвидацией. За последние 24 часа ликвидировано порядка 46 тысяч трейдеров на общую сумму 109 миллионов долларов. И в целом ликвидация у нас разнонаправленная. Присутствует волатильность. С точки зрения соотношения коротких и длинных позиций, то за последние 24 часа у нас все-таки преобладают шорты, но незначительно. 50,44 у нас идет... Скажем так, доминация на короткие позиции. И, кстати, давайте сразу посмотрим доминацию на рынке. Доминация биткоина у нас на отметке 43. Я, как и предполагал, она будет снижаться. Прорвались через 100-дневную экспоненциальную среднюю скользящую. Лежим сейчас на, вернее, ну консолидируемся, наверное, так будет профессиональнее сказать, на глобальном уровне FIBA 43.14. Сейчас под ним 43.05 еще не закрепились. Следующей поддержкой выступает динамичная кривая 50-дневный мувинг оранжевый на отметке. Сейчас он находится где-то 42.77 и дальше 100-дневный на отметке 42.44. Исходя из того, что я вижу, потенциально мы, скорее всего, можем направиться дальше, по крайней мере, пощупать, пощупать отметку 42.80 вполне себе. Альты пока не отскакивают, но это связано не столько с рынком, сколько, во-первых, сегодня была экспирация. Рынок негативно на это реагирует. И главное, что мы сейчас в большей степени, наверное, не к традиционным индексам подходим, таким как индекс доллара, потому что он тоже снижается, но биткоин не растет. Смотрите, индекс доллара так и не пощупал отметку 100, направился вниз и пощупала зону 97. Вчерашняя свеча достигала минимальных значений 97,72. Собственно то, что мы с вами обсуждали. Сегодня чуть-чуть корректируемся повыше, но в целом у нас нисходящая динамика. Индикатор секвентал подписывает двоечкой вторую свечку хайкэнши красную, и у нас вполне себе вероятный сценарий отправится на 97 ближе к началу этой отметки 97.02 97.04 а, в принципе альт сезон у нас тоже показал отметку 22 то есть со значения 30 мы спустились снова в сторону биткоин сезона с точки зрения новостного фона сегодня хотел обратить внимание еще на статью, которая вышла на форклоге, в частности о том, что в США представлен законопроект против транзакций с российской криптовалютой. В частности, сенатор, вернее, член Банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен, которая представила данный законопроект, она, собственно говоря, намешала все в одну кучу и уже есть в Америке более скажем так, здравые голоса, которые говорят о том, что то, что она предлагает сегодня, это фактически блокировка любого частного лица, в том числе, неважно, юридическое или частное, любое, которое могут заподозрить в каких-либо скажем так, действиях, связанных с российскими гражданами, либо теми, кто попал в санкционные списки, то есть, грубо говоря, сюда попадают и пир ту пир платформы, сюда попадают и кошельки, сюда попадает все, все, что связано с блокчейном, даже те, кто просто разрабатывает что-то на блокчейне, могут попасть в эту историю, ну и, конечно, ей сделали в этом в этой части замечания, в частности, что по IP блокировать подобного рода или отслеживать адреса невозможно, потому что нет смысла говорить российский, американский или замбийский адрес. Используя различные цифровые метки, аналитики могут сделать вероятную оценку того, к какой стране относится тот или иной адрес, однако нет способа точно узнать наверняка, это российский гражданин или нет, и можно получить ложные результаты. Поэтому законопроект вроде бы представлен, он сейчас, собственно говоря, кошмарит криптовалютный рынок, в частности, именно русскоязычная комьюнити, но этот закон на сегодняшний день пока носит чисто такой... Ну, скажем, элемент кошмара, скорее всего, чем реальности каких-то э, действительно действий в отношении наших граждан, которые могут что-либо потерять или попасть под какие-то санкции нашего уважаемого гегемона. Пока на сегодняшний день реальных инструментов для того, чтобы это сделать, нет, разве что прогнуть только те биржи, которые на это пошли, типа Coinbase, Binance частично и другие там э, площадки для того, чтобы просто отказаться от, э, ну, скажем так, дискриминировать российских граждан в этой части и беспредельно, нарушая все существующие нормы международного права, идеологию самого криптомира и в принципе банально просто доверие э, к этим площадкам со стороны потребителей их продукта э, просто блокировать в тупую по каким-то спискам выкатин, э, со стороны США или стран Евросоюза, российских граждан причем мы же понимаем с вами, мы инвесторы, мы можем сейчас ноутбуком находиться где-нибудь в Таиланде на пляже и это не означает, что мы э, что нас нужно блокировать? То есть речь идет именно, еще раз повторюсь, о KYC верификации. Если вы ее проходите, тогда у вас возникают риски на какой-то бирже. Но на сегодняшний день я торгую на бирже Bybit. И эта биржа пока в данном случае делает только позитивные различные шаги в русскоязычной комьюнити. В частности, сама биржа с сегодняшнего дня анонсировала выход копи-трейдинга, то есть можно будет копировать своих трейдеров. Я написал заявку по этому поводу. Копи-трейдинг начнется с апреля. Не знаю, утвердят заявку или нет, или возможно нужно какие-то более длительное общение на этой бирже с моей стороны, чтобы возможно было копировать мои сделки в дальнейшем да, и подключаться к этой бирже. Но пока сегодня был задан вопрос от менеджера. Я являюсь партнером биржи Bybit. Кстати, кто еще на ней не подписан, то рекомендую. Сейчас у этой биржи нет никаких предпосылок к тому чтобы нас блокировать. Уже есть последователи, которые подписались на эту биржу и собственно говоря сегодня биржа как раз таки задавала вопрос мне вопросники по поводу того что сдерживает русскоязычная комьюнити от того чтобы сегодня активно подписываться на биржу Bybit и я им написал в своем сообщении что главное требование это то что пользователи должны быть уверены особенно русскоязычные в том что эта биржа в первую очередь будет заботиться о своих клиентах с точки зрения того что не дискриминировать их по национальности не дискриминировать их в нарушении международных норм без суда и следствия не блокировать никакие аккаунты не поддаваться этой санкционной истерии и соблюдать ту идеологию криптомира, которая в принципе была заложена в первоочередной образом Сатоши Накамото, это децентрализация, свобода выбора и свободные финансы, абстрагированные от регуляторов максимально возможным образом. Посмотрим, что они мне ответят, но на сегодняшний день Байбит по крайней мере никаких агрессивных или недружественных действий в отношении русскоязычного комьюнити не проявлял. Имейте это в виду. Пока только Байбит у меня на слуху. Ну и собственно все, кто меня давно смотрит, знают, что я торгую именно на этой бирже ну и давайте начнем с биткоина посмотрим что сегодня происходит у нас по основной криптовалюте Биткоин продолжает движение в восходящем канале. Смотрите, индикатор, а, а, Market Cypher A нарисовал синий треугольник. Это означает, что у нас есть намек на разворот. Не всегда это происходит. Вот здесь тоже было, мы продолжили еще движение. Но, собственно говоря, цена средневзвешенный объем уже достаточно высоко. А, индикатор. Нам market B, VMC Market Cypher B показывает RSI Stochastic, что уже близко к верхним значениям Поэтому мы можем еще попытаться прорваться через 100-дневную экспоненциальную среднюю скользящую На уровне 43 она сейчас у нас находится Это ближайший уровень, который необходимо преодолеть на дневном таймфрейме Дальше уровень 44 – это 200-дневная экспоненциальная средняя скользящая Но мы уже о нем давно говорим Этот уровень нам известен, он находится вот здесь это, собственно говоря, верхняя граница вот этой V-образной истории. Но мы сейчас можем корректироваться и двинуться вниз. Почему? Потому что 6 часов тоже об этом говорят. Посмотрите на 6 часов. У нас наверху в перепроданности, вернее, в перекупленности была RSI Stochastic, волна моментума наверху. И мы пытаемся отрисовать какое-то нисходящее движение. Пока есть некая неопределенность, пытаются удержать актив. Это, видимо, связано в целом с, рынка, с рынками, рынок в ожидании, и биткоин является частью этого рынка, сейчас он не выступает хедж-активом, он выступает, скажем так, одной частью портфеля. Было бы глупо сегодня любому инвестору, который привык инвестировать на фондовом рынке, отрицать биткоин как актив и умный инвестор, скажем так. Не на всю котлету, естественно, но частично диверсифицируется, в том числе на крипторынок. И, конечно же, в первую очередь стоит биткоин. Мы видим это, собственно говоря, по тому, что происходит сегодня в альт Другие альты классические инвесторы вряд ли будут рассматривать, потому что они, ну скажем так, будут с настороженностью относиться к новым проектам. А биткоин всем понятен и логичен сегодня с точки зрения того, что еще и идет потихонечку масса adoption, потихонечку начинают, скажем так, принимать этот актив в различных странах на государственном уровне, и поэтому Инвесторы тоже на это обращают внимание и в большей степени, конечно, хеджируются в биткоине, имеется в виду хеджируются с точки зрения диверсификации, а не полностью как в золото или как что-либо еще. Поэтому нам нужно наблюдать за рынком, что будет дальше. Сейчас на 6 часах будем, скорее всего, ползти вниз, а вот если смотреть глобально, например, на те же две недели, то есть на долгосрочную перспективу, то мы с вами видим, что мы в активном зеленом денежном потоке находимся по активу и RSI стахастик у нас лежит в перепроданности. И волна моментом мы еще не закончил отрисовку не нарисовала зеленую точку но мы в любом случае отсюда будем двигаться исключительно только вверх поэтому попытка прорваться куда-то в район 50 даже 55 до сих пор у меня скажу так в голове сохраняется возможно оттуда и последует какая-то коррекция но попытка вырваться туда у нас должна быть в любом случае мы застряли в диапазоне и рано или поздно этот диапазон завершится ну и давайте еще посмотрим что у нас показывает неделька неделька как раз таки то, чего я больше всего опасался это зеленый денежный поток переход в красный началась отрисовка красного денежного потока вопрос насколько долго она будет она может быть как вот здесь то есть совсем недолго буквально там пару недель поскольку волна моментума находится внизу и в целом она намекает на то что мы будем двигаться вверх Меня пока смущает только rsi стахастик который уже в средних значениях давайте я еще гляну классические индикаторы, посмотрим, что здесь. Ну и классические индикаторы еще не завершили свое движение. То есть вроде бы в нижних значениях находится классический RSI, но он не снизу двигается, как, например, вот здесь, да, Это было бы более интересно. Здесь он в нижних значениях от, от средних значений, но больше находится в неопределенности с точки зрения Магди, то мы вроде бы рисуем засветление в гистограмме это говорит о том что мы будем переходить в зеленый денежный поток либо сужаться уже но у нас не закончила формирование на именно двух на недельном таймфрейме кривые не закончили формироваться и разворачиваться вверх поэтому у нас по прежнему неопределенности. Смотрите в целом, как выглядит график, да? Мы находимся под сеткой и мейрибан, и мы находимся ближе э, к нижним значениям по глобальному каналу Боллинджера, ближе к нижним, но не внизу. Если бы мы были где-то вот здесь, в районе 30, я бы сказал, точно уже будем отскакивать, уже мы ближе. Тут глобальная фиба, тут нижний канал Боллинджера, а мы где-то вот застряли посередине между средней частью канала Боллинджера на недельке и нижним его значением. Поэтому есть неопределенность, учитывайте это в своих трейдах давайте перейдем к следующему активу это zcash давайте сразу смотрим недельку zcash тоже нам говорит о том что мы в целом хотим расти у нас полноценные две свечки хайконеш сопротивлением выступает сейчас глобальная фиба на уровне 153 здесь же пунктирная нисходящая паутина нас удерживает давайте на дневке она поскольку построена сразу посмотрим рыжая паутина нисходящая вот она выступает с сопротивлением сегодня сегодня именно вчера еще выступала синяя а пунктирная это она в большей степени горизонтальная чем нисходящая и мы находимся на дневке в верхних значениях боллинджера это означает что мы уже скажем так в некой перекупленности находимся поэтому дневка будет корректироваться я думаю что коррекция будет скорее всего возможно до средних значениях ближе к сетке но при этом еще может сохраняться тенденция к тому что мы прорвем синюю по крайней мере сквиз и попытка вырваться вверх. Вверх, она все еще может быть если смотреть на малые часы 6 часов на 6 часах разворачиваемся в неопределенности но начинаем рисовать нисходящую тенденцию поэтому можем сходить к пунктирное сюда на уровень 143 вполне себе вероятность сценарий матик Та же самая история, обратите внимание, на 6 часах тоже находимся в перекупленности, неопределенность, но RSI-стохастик наверху, волна момента мы наверху, значит, будем двигаться вниз. Но при этом могут быть отскоки и попытки прорваться через глобальное FIBA 1. 1,46 доллара Потому что у нас RSI Классически не закончил движение в верхние значения Он где-то застрял посередине Но MACD при этом говорит о том, что мы Начинаем снижаться Но опять-таки гистограмма может засветляться а Потом продолжить опять, скажем так, в зеленом цвете Чуть-чуть еще отрисовать волну Это может быть, потому что кривые находятся в неопределенности Они не снизу двигаются вверх Они уже в середине находятся На индикаторе MACD Следующий у нас Bitcoin кэш. Давайте его глянем все то же самое, они прям как под копирку, все трое сегодня, смотрите, ну прям одинаково. Вся картина абсолютно одинаковая, все то же самое. Поддержка выступает сеткой и мои сейчас, 290, наверное, 4, но давайте посмотрим другой набор индикаторов, чтобы быть более точным. С сопротивлением выступает 100-дневная экспоненциальная среднескользящая, вот она на уровне 298 оно как сопротивление сейчас, здесь же консолидация 298-299, мы сейчас вот на нем прямо и находимся. Ближайший локальный Поддержка выступает динамичный уровень 293, 294, вот эта зона выступает поддержкой. Динамичный уровень 50-дневной экспоненциальной скользящий Если мы не удерживаемся в этом треугольнике, то проваливаемся ниже и вполне себе вероятно, куда-нибудь на 278, на 276 можем провалиться. Но в ближайшем при этом будут уровни где-то в зоне 287-289. Если опять возвращаться к тому набору индикаторов, который был, и посмотреть на него, то мы видим, что RSA не завершил еще восходящий движение поэтому могут быть эти предпосылки плюс у нас есть намек на снижение денежного потока это может произойти и в средних значениях кривые по Магди, но MACD тоже намекает на то что будем скорее всего снижаться кстати давайте посмотрим на Матик. я не посмотрел на денежный поток на дневке давайте на дневке на дневке глянем нет здесь нет тоже денежный поток в красной зоне здесь дневка то же самое и Zcash а вот у Zcash другая история, кстати, возвращаясь к нему, посмотрите, у него денежный поток намекает на то, что он выходит, на то, что он может выходить в зеленую зону, это может быть, если это произойдет, то у Zcash больше шансов в моменте даже двигаться против рынка и попытаться взять 153, вернее 168, это пунктирная синяя, такое может произойти себе вполне себе вероятно, но учитывайте опять-таки волна моменту, у MRSI находится уже в перепроданности, мы какое-то время еще можем вот так двигаться, вот мы сейчас находимся примерно вот, вот как вот здесь. Вот смотрите, красная зона вроде на сужение, RSI вроде наверху, и вроде бы мы должны падать. Но смотрите, что происходит. То есть вроде RSI низко падает, а здесь эта цена продолжает движение, потому что начинается зеленый денежный поток. Здесь может произойти то же самое. Давайте по матику. А вот на матик это не намекает. Прям активный красный денежный поток. И здесь то же самое. Но мы учитываем, да, что у нас в принципе крипторынок двигается за битком, и поэтому то, что здесь есть намек на выход, это может быть, не может быть такой истории. Может быть, если все остальные будут двигаться именно таким образом, то мы продолжим красный денежный поток, просто отрисуем еще одну волну, так или иначе. Поэтому, в отличие от фондового рынка, здесь рассматривать активы в соотношении, скажем так, одиночно, не, при, не присматриваясь при этом к другим, ну, достаточно трудно, потому что они все будут двигаться в одном и том же, в одной и той же динамике. Здесь красный денежный поток, ну, еще нет, он продолжает движение. Поэтому попытки прорыва вверх тоже могут быть по битку, как я уже и сказал, попытаться могут прорваться через Глобальная FIBA 41500, потому что в неопределенности. Но опять-таки сможет ли на этом импульсе уйти вверх, все будет зависеть от фондового рынка. Кстати, фондовый рынок у нас сейчас, S&P сегодня, можно сказать, в боковом движении, NASDAQ чуть-чуть прирос, а Dow Jones наоборот, промышленный сектор падает. Европейские индексы у нас закрыты. Германия и Англия в красной зоне, а французы у нас немножко в зеленый, больше похожи на боковик. Ну и сегодня даже из золота. Сегодня вообще непонятно. Сегодня, видимо, это связано с экспирацией. Даже золото, смотрите, оно находится в понижающейся динамике. И доллар рубль тоже падает. То есть сегодня еще какой-то странный день, может быть пятница, и в преддверии выходных, скорее всего, такая динамика и сохранится. Так что думаю, что на выходных не стоит не открывать каких-то новых позиций. Надо дождаться того, когда полноценно откроются фондовые рынки в понедельник, и после этого делать какие принимать какие-то стратегические торговые решения. Ну а на этом, наверное, все. Всем хороших выходных. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. Ставьте лайки, поддержите канал. Подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат. Ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. А также обязательно подпишитесь на страничку TradingView она есть в шапке данного канала и здесь на страничке TradingView всегда будут выходить обзоры по рынку, по отдельным альтам и по биткоину в том числе, причем это видеообзоры и всегда их можно посмотреть, я стараюсь их максимально часто делать, а если YouTube канал закроют или каким-то образом ограничат здесь публикации, то телеграм канал с видеообзорами обзорами на TradingView будет продолжать работать в штатном режиме ежедневно. Еще раз всех благодарю, еще раз всем хороших выходных с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.